Уникальная акция «И город узнал о победе» в Новосибирске 9 мая в 6 утра собралось больше трех тысяч человек, тех, кто захотел прикоснуться к истории и ощутить, что чувствовали наши бабушки и дедушки в те утренние часы 9 мая 1945 года, когда в город пришло долгожданное известие об окончании войны. Москва под Советского Информбюро Войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск. И сегодня 2 мая полностью овладели столицей Германии городом Берлином. Пол Европы прошагали по семьи, этот день мы приближали как воды, этот день победы! Кульминацией акции стало исполнение песни «День Победы». Так в Новосибирске открыли празднование Дня Победы 9 мая. На площади собралось 3000 человек.